всем! Сегодня мы едем э, на медийную ферму «Долбока». В переводе с болгарского это значит «глубокая». Долбока расположена в одной из самых экологически чистых зон Черноморья – в заливе мысоколиак Мидии богаты протеинами и витамином В12. Поэтому миди очень и очень полезны для здоровья. Э, ну вот сейчас мы проехали Балчик. И едем по такой спокойной, незагруженной дороге. Это дорога на Дурон кулак то есть на границе с Румынией. Вот мы подъехали к гольф клубу. Называется Лайтхаус. Здесь мы играем в гольф иногда. Но сейчас пока не будем играть. Все-таки мы поедем дальше. И покажем вам то что наметили на сегодня. В гольф клуб мы съездим отдельно, когда будет попрохладнее. Вот мы приехали в Табулу, тут тоже в гольф поле. Дальше продолжаем ехать на Дуранкула. Вот здесь ветровая электростанция, очень много ветряков. Мы еще поближе сейчас подъедем, посмотрим. вот мы идем в ресторанчик на фирме Делбока. Народу довольно много, как ни странно. И море здесь спокойное, что тоже удивительно. У нас уже второй день штормит на золотых песках, а здесь все тихо спокойно. Вот так выглядит фирма Делбока. Мы снимаем ее из ресторана. Сейчас мы пойдем и сядем в ресторанчик. Мало что изменилось, конечно. Мы уже были в этом ресторане в прошлом году с моим внуком. Кстати, с ним мы иногда сами ловим миди на пляже в Русалке неподалеку. За три лева можно купить миди на рынке, чуть дороже в любом рыбном магазине или отделе супермаркета. Сбор миди дело нетрудное, но руки и маникюр точно пострадают. Я постараюсь показать это в своем новом фильме о Русалке. Вот такой красивый ресторан на мидийный Идет своей добыть Иди на стопанство Ага, сейчас сюда. какие чайки плавают Ой, жирные Откормленные чайки Красиво. Какие натуры! натуры мы на ферме Делбока в ресторане сейчас попробуем свежих медий полезненьких нам часы принесу привет привет да, место классное место классное море кругом сейчас мы поедем на флаж классный, ветерок, совсем не жарко, отлично, здесь очень классные виды на этой ферме, вот наши еда. Так, это ораторчик. Все, мы просто так ваши и здесь у нас метливая. Самые свежие самые вкусные Мы будем сейчас есть Наши меди Прекрасно. <плёк> Недолго Ничего Это не, не страшно получилось Обаря а Пинти <плёк> <плёк> Не такая <плёк> маленькая А в <мне> вот такая <плёк> большая Вкус замечательный угу. Можно записывать Все <плёк> хорошо, чайки кричат за спиной а это таратор. Вы знаете болгарский супчик Нет. огурчики число молоко И громче Димка Стопанска пристройся к то где нибудь отлично Добрый До дошли. До свидания, До свидания. Мерси. Еще раз, да, Мерси. Вот главный вход на, на ферму Долбук. Сейчас я поднимусь и покажу вам, какой чудный вид сверху. Слушай! На самой высоте можно подняться еще выше. Не надо. Мы Дель на медийной фирме Делбока, наелись миди в ресторане. И теперь поедем купаться. Потому что очень жарко. Градусов, наверное, около 30, но дует прохладный ветерок. Волны спокойные, то есть волн почти нет, как ни странно. Хотя я думаю, в открытом море у нас на златных сегодня немного штормит. Но у нас здесь все хорошо на фирме Дель Боко, на ферме. На фирме? На ферме. Del... Или на ферме. Как называется? Дель Боко. это значит Del... глубокая по, -болгарски? по -болгарски? Я уже говорила. Я думаю, это по итальянски. Дель Боко. Мы поднимаемся. От фермы Долбока. Ой, сейчас поедем на пляж. Погода жаркая, жаркая, и даже не чувствуется, что вечер. А мы наелись теперь, и ужинать уже сегодня не будем, потому что очень плотно наелись мидии. А мидии были очень вкусные, натуральные, свежие. в село Болгариево. Обычно мы здесь в таверне тоже любим перекусить. Здесь цены очень гуманные. Здесь тоже поселочек продвинутый. Хорошие дома. Вот Диня 0,6 лево. Просто я не успела снять этот вывеска Там была написана. Сейчас мы поедем на мыс -калиакра. Но прежде мы заедем на пляж Болота для купания. Пока еще можно искупаться. Вот, видишь, нос калиакра. Нет, прямо, действительно. Вот такие рыжие грунты в этой местности. Вот это пляж был. И здесь какие волны. Да, мы здесь были в октябре. Да. В октябре да. Были, были, и в сентябре. Это Но это паркинг сентябрь. всегда был здесь. Так мы с Егором-то были летние месяцы в июне. Ну паркинг-то всегда был здесь. Эти красивые горки. Мы сплятываем с того высокого места, может быть и мне туда залезть, посмотрим. Вот из этих кустов попадает река с холодной воды. мы ее теперь как-то перекрыли, хотя она все равно продолжается еще море, и от этого вода в море становится холоднее. Вот она, это речка, и вода в ней ледяная. Ну, на пляже в там. Ведь я пошел купаться, а я сейчас пока посижу. Волны здесь, не так, как в заливе колеа. Здесь красивые красные скалы. Забрался. Можно забраться еще было вот с этой стороны. Просто я хотела вот туда забраться, на эту скалу. Как красиво. Как красиво. И так мы вскарабкались вот на эту скалу. И сейчас мы будем снимать красивые горки. Что только блогер не сделает. Ужас. чтобы снять какой-нибудь видос что только не сделает сумасшедший блогер ну и вот наивысшая точка которую нам удалось достичь чтобы снять этот прекрасный пляж когда у нас будет дрон, мы снимем это все с воздуха но могу сказать сразу, что при таком количестве народа этот пляж мне не нравится здесь было очень много народу волны, мелко Видимо, отлив, байдарки. В общем, все в кучу. Совсем не похоже на коронавирусный пляж. Люди все вместе. И все как-то... Парковаться, кстати, тоже негде. Раньше краю этого пляжа, вот там, где машины. это был большой паркинг. Вот а узкая полоса пляжа была пляжем. всем хватало. Теперь, видимо, столько народу, что не хватает места ни для парковки, ни для людей. Поэтому вот так. Но скалы здесь великолепны. Они просто изъедены ветрами, морем, волнами, солью. Здесь просто все скалы выедены. Они такой странный красный порог. И песок здесь тоже такой же красный. Мы сейчас и спустимся вниз И поедем на Калиакру Если успеем до темноты Может быть хоть закатик снимем Да, туалета на пляже нет Поэтому в кустах ходить не очень приятно Странно почему-то, что столько народу И нельзя поставить пластиковый туалет Идем катапультироваться, давай Витя первый так, а я номер два. Я тебя держу за рюкзак. Да, А кто-то вон залез, смотри на этот вот маяк и там, как он туда проникнул. Сейчас поедем. Вот там снимают настоящие блогеры.